Одно из трех великих айратских государств, которые существовали на то время. На востоке было Джунгарское Дургутское ханство, южнее Кукунорское Хашуутское ханство и здесь на западе Калмыцкое Тургутское ханство. Наши предки уже в те времена имели свою письменность Тодобичик, свой свод законов и построили государство на значительной части Джучиева Улуса, которые называли «Золотой Ордой». Многие ханы наши укрепляли государство, в особенности этим отличился Юка-хан. Но 250 лет назад, в 1771 году, молодой Увышхан увел большую часть народа в Китай и тем самым уничтожил Калмыцкое государство, государство наших предков. Но затем в 1943 году Сталин и его приспешники выслали наш народ в Сибирь, Лишив нас государственности в виде автономии. Советской автономии. Вот эти два реальных и страшных по своим последствиям. Ой-ой-ой-ой. Да. Вот ладно. Надеюсь, хозяин нас простит. Он здесь сидит. Это как Разруха идет полная. Советская... Да. Вот эти два реальных и страшных по своим последствиям события не забываются и, вероятно, не должны забыться никогда. В советское время герой, генерал Басан Бадминович Городовиков, ставший первым секретарем обкома партии вопреки рекомендациям ЦК КПСС. Вот этот факт я узнал недавно. Оказывается, ЦК КПСС не рекомендовала его на должность первого секретаря. Но! На, заседа, на, на, на, э, как его, на конференции об, обкома партии наши фронтовики, люди, прошедшие широк лаг, убедили местных русских поддержать их и тайным голосованием выбрали Басана Бадминовича. И Кремль с этим согласился. ЦК КПСС вынужден был с этим согласиться. И вот этот... Человек сумел после сибирской ссылки укрепить экономику республики, расширить ее границы, вернул земли Киебурульского района. Были, конечно, в его работе просчеты, но Басан Бадминович, пользуясь своим авторитетом героя Советского Союза, умел решать многие хозяйственные и экономические проблемы, и в результате, что в результате приносило пользу республике и ее населению. Как мне говорит его сын Басан Городовиков, отец говорит, писал, что самое важное, самое главное в жизни он сделал как гражданский человек. Видимо, он говорил о том, что он ту работу, которую он совершил в республике. Но в постсоветское время, в 1993 году президентом Калмыкии стал молодой человек, опять вот, молодой, как Увушхан, и здесь тоже молодой человек. Кирсан Илюмжинов. Вот за него народ реально проголосовал, большинство, да. Но именно он в марте 1994 года отменил Конституцию Республики. Его заявление тогда вызвало бурю негодования среди активной части населения. Мы потребовали его отставки. Была создана Народная партия Калмыкии, тогда разрешалось в которую вошли, вступили более трех тысяч человек. 5 апреля в ППХ, по-быстрому, того же 1994 года, Кирсан и его приспешники быстро сочинили степное уложение, в котором Калмыкия названа не государством, а только субъектом Российской Федерации, в отличие от других республик, которые названы государствами в составе Российской Федерации. Вот этот позорный и подлый шаг Иринжинова поддержали все участники так называемого конституционного собрания, кроме одного человека, Николая Зулаевича Джильжереева, которого сейчас среди нас нет. Вот это директор Троицкой школы номер два. Один, один. Один. Номер один. один, то есть. С тех, с тех пор мы вот отстаивали эту позицию, вот Семен Николаевич здесь сидит, здесь он, Сергей Горяевич сидит, Елена Горяевна сидят. Мы отстаивали эту позицию долго, практически, ну, может, практически как, как, когда приходил Орлов, когда пришел Батухасиков, мы напоминали об этом. Но народный хурал. Не, не руководители республики, не народный Урал его депутаты, так, предпочитают не замечать этой позорной страницы нашей истории. Но вот сейчас есть небольшая группа депутатов, которая нас поддерживает. Кроме отказа от государственности, эра Ильюнжинова запомнилась нам полным крахом экономики, нелегитимными, фальсифицированными выборами. Его чудачествами, такими как якобы общение с инопланетянами, заявлениями о том, что он без Калмыкии проживет, а Калмыкия без него прожить не сможет. Вот несколько примеров. Офшорная зона, созданная в Калмыкии, не принесла в бюджет Калмыкии ни гроша. Зато сам Ильин обогатился колоссально. Вот он, он обогатился за счет республики. До этого он не был никаким миллионером, это вранье было все. Вот. Во время строительства сети Чес я вам как строитель говорю, бывший заместитель начальника цеха домостроительного комбината, была разрушена строительная отрасль нашей республики. Так как все крупные на тот момент предприятия работали за счет собственных средств, а по итогам года им ничего не заплатили, и они обанкротились. Так рухнул трескал Максройт. Осенью 1998 года более 240 миллионов бюджетных рублей, которые предназначились на выплату детских пособий, были направлены на строительство сети ЧЕС. На строительство центрального хурула в Элисте из бюджета города Элисты было изъято 100, более 120 миллионов рублей. Это факт, о котором я писал в газете. И эти деньги предназначались на социальные нужды. Управление Сбербанка Республики Калмыкия было расформировано и передано, передано в подчинение Ставропольскому краю, краевому управлению, после того, как из Сбербанка Калмыкии были изъяты 10 миллионов долларов. Я тоже об этом писал. На непонятные цели. Но, поня... я, по-моему, догадываетесь, куда эти деньги ушли. Вот. Кроме того, эра Лемжинова заполнилась жестоким преследованием политических оппонентов. 23 года назад была убита моя коллега Лариса Юдина, главный редактор газеты «Советская Калмыкия. Сегодня». Причастность Кирсана к убийству не было доказана. Но я знаю, что его брат Вячеслав был в числе подозреваемых, но потом по непонятным причинам его вывели вообще из этого уголовного дела. Это Кирсан и Люмжинов с помощью прокурора Хлопушина в 2004 году вызвал ОМОН из соседних регионов для избиения мирных и безоружных жителей Калмыкии, требовавших его отставки. Избивали и мужчин, и женщин. 106 человек было арестовано. Батер Бембеев погиб при этом. Ну, умер он, у него было слабое сердце. Были возбуждены уголовные дела в отношении 6 человек. Но надо отдать должное нашим судам. Всех нас оправдали. Говорю об этом потому, что был активным политическим противником первого президента Калмыкии. О всех приведенных выше фактов, а также о других фактах, мы публиковали статьи в Советской Калмыкии, посылали письма в Генпрокуратуру и президенту Российской Федерации. Приемник Илюмжинова Орлов тоже не укрепил республику. Тоже не укреплял государственность. Много лет он был, был среди помощников Ильемжинова, возглавлял наше представительство. В одно время числился даже заместителем председателя правительства. И наши жители хорошо запомнили его пустые обещания и ложь о чистой воде из Левокумки. Кстати, я хочу напомнить, что строительство этой водопровода из Левокумки началось при Ильемжинове. Он первый получил деньги, за которые тоже не отчитался, так же, как и Орлов. В в Ченеровском районе, строительство птицефабрики в Городовиковске и многое-многое другое, о чем Орлов говорил, но что на самом деле не было сделано. При Орлове начался позорный процесс переподчинения некоторых государственных служб федерального подчинения в соседние регионы. Мы ведь все об этом знаем. При Лемжинове, а потом при Орлове и сейчас, сейчас при Батухасикове крупные предприятия, работающие на территории республики, не платят налоги. Не платили налоги и фирмы близких родственников этих лиц. Из всего сказанного следует, что крайне бедственное состояние нашей республики – это результат деятельности не только нынешнего Батухасикова. Но это результат де деятельности всех троих. Илюмжинова, Орлова и Хасикова. Вот. Но тем не менее мы не должны снимать ответственность с нынешнего главы. Так как его ближайшее окружение, как и он сам, демонстрирует поразительную управленческую и политическую инфантильность. И явно не отдают себе отчет в том, что на кону стоит судьба народа. Судьба Айрат Калмыцкого государства. Я ответственно заявляю, что сам глава РК, председатель правительства, ключевые фигуры из его окружения – это временщики, абсолютно не думающие о процветании Калмыкии и не соответствующие занимаемым должностям. Вот не раз уже отдельные прокремлевские политические оракулы изредка высказываются о банкротстве экономических складовых регионов и якобы передаче их территорий соседним регионам. Эти пожелания пока не находят положительного отклика в Кремле. Но нам нельзя успокаиваться, так как реализация такого плана может привести к упразднению Республики Калмыкия. И мы потеряем государство, созданное нашими предками. Нельзя снимать ответственность за деградацию всех сфер жизнедеятельности нашей республики с депутатов Народного Хурала и его руководителей, а также депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации от Республики Калмыкия. Я говорю обо всех, начиная с ремжиновских времен и заканчивая нынешними. Правда, повторюсь, что был такой депутат Государственной Думы, как Бенбя, вернее, уточню, Бенбя Холхачиев, который противостоял этому. И сейчас есть небольшая группа депутатов в Народном Хурале, мы их имена знаем, которые также противостоят тем безобразиям, которые творятся в нашей республике. Все, вот, кто причастен к развалу экономики и государственности Калмыкии, должны понести ответственность вместе с Юмжиновым, Орловым и Хасиковым. Мы собрались здесь для того, чтобы остановить процесс общественно-политической и социально-экономической деградации и сохранить нашу республику как единственное в мире айратское калмыцкое государство в составе Российской Федерации. Вот я лично убежден, что мы должны остаться в составе Российской Федерации. Вот, Потому что это историческая данность и ее нельзя игнорировать. И вот я бехою я Газарте, там живут монголы, наши братья айраты, буряты, там живут алашанские тургуды и ордовские дырвьюды. Со многими из ними я общался. И ты думаешь, они нам завидуют. Они говорят, только выгод на Западе сохранили государственность. Они все, все айраты что в Народной Республике Монголия, что во внутренней Монголии, в Китае, так же, как сензянские эти торгуды дырвиды, а у них нет государственности, у них нет своих президентов, глав, у них нет своих парламентов, у них нет своей, своего правительства. Поэтому вот это, я тогда там это осознал, я понял, что действительно, когда пишут или говорят, о Калмыкии, как о великом народе, это, наверное, это на самом деле так. И мы должны вот, вот присутствующие здесь, я, я так считаю, мы должны сегодня вот почему решить. Вы, почему вы, вы так считаете, что нам обязательно выслушайте до конца? Кто вывести его отсюда? боя. Помолчите. Что теперь для сохранения республики надо сделать? Это я так считаю. Если вы так не считаете, можете не соглашаться. Я вот предлагаю съезду. Необходимо, по моему мнению, сформировать руководящий орган нашего ЧОЛГН-съезда и начать реальную политическую борьбу за власть в республике действуя политическими медовыми в рамках той Конституции России, которая сейчас есть, и принятых в настоящее время законов Российской Федерации. Но это данность пока. Считаю, что избранный нами орган должен взаимодействовать со всеми нашими сторонниками, как в республике, так и за ее пределами, включая руководителей и членов республиканских отделений российских политических партий, зарегистрированных в Калмыкии. Нашим первым политическим шагом, как я считаю, должно стать участие в выборах депутата Государственной Думы по Калмыцкому одномандатному избирательному округу. Надо, быть вы, надо будет, мы вот на, на комитете этот вопрос обсуждали и считаем, что надо выдвинуть как минимум трех кандидатов, которые, сотрудничая с этими политическими партиями, могли добиться регистрации хотя бы одного из них, потому что мы же знаем, регистрация это такой момент в нынешней стране, в нынешних законах, что могут просто не зарегистрировать, как это было с Намсыром Манжеевым, ну как это бывало и раньше с нашими оппозиционными кандидатами. Вот. И поэтому я просто обращаюсь к вам, призываю, если мы примем такое решение, взять на себя обязательство всеми силами оказывать помощь и поддержку нашим кандидатам, и в особенности тому из них, который сможет зарегистрироваться. Это будет наш реальный первый шаг в борьбе за власть в Калмыкии. Потому что депутат Государственной Думы – это фигура, сопоставимая с главой республики. Понимаете? Вот. Далее, независимо от итогов выборов в Государственную Думу, я предлагаю лицам, вошедшим в состав руководящего органа Чулжен Съезда Айрат Калмыцкого Народа, при поддержке всех делегатов, участвующих в работе Съезда, а также наших сторонников в районах города листе, проводить работу по подготовке к выборам депутатов Народного Хурала, которые состоятся через два года. Но время может пролететь быстро. Но у нас будет создан орган, и у нас будет, благодаря вам, будет какие-то структуры на местах. А победа на выборах в Народных Урал, как мы считаем, это одна из главных задач на пути к процветающей и развивающейся Калмыкии. Потому что Народных Урал может решить практически все даже не обращая внимания на главу, как в Монголии. В Монголии реальная демократия. Есть президент, но есть хурламен, ой, хурал, народный хурал Монголии, извините, да? Есть, есть народный хурал в Монголии, есть реальное политическое противостояние. Там, там оппонентов, оппозицию уважают, как во всех раз, развитых странах. И там народ, в народном хурале действительно есть дискуссия политическая. И действительно, Народный Хурал Монголии принимает порой такие решения, что глава республики, президент Монголии, вынужден с ними соглашаться и где-то исправлять свои шаги. Вот именно этого надо добиваться в Калмыкии. И сформировав на истинно демократических и честных выборах, чего тоже должны мы добиваться, высшую законодательную и исполнительную власть в нашей республике, можно будет на равных вести диалог с федеральным центром, находить взаимопонимание с соседними регионами и разработать четкие, как краткосрочные, так и долгосрочные планы развития нашей республики. Я на этом закончил. Спасибо за внимание. Мне поступила такая информация, я, я обращаюсь ко всему залу. Халим год. Наши счетчики сейчас прошли, зарегистрировалось 140 человек. 100... В зале сидит на 20 человек больше, 63, на 19 человек больше сидят в зале. Я предупреждаю, если вы провокаторы, лучше уходите. Мы здесь скандалы устраивать не будем. Либо зарегистрируйтесь, запишите свои данные, либо уходите отсюда.